Этот курс научит вас основам торговли на Форексе. Форекс – это самый большой и захватывающий рынок высоколиквидных финансовых инструментов в мире. Изучая закономерности рынков, вы сможете максимально использовать собственные ресурсы. Мы проведем вас в увлекательный мир современной торговли, где деньги делают деньги с помощью интеллекта и личного опыта. Наша компания стремится сделать вашу торговлю наиболее выгодной. Мы работаем на ваш успех. Так, здравствуйте еще раз все посетители вебинара. Приятно вас видеть. У нас сегодня четверг. С вами компания World Trade. Я шеф-аналитик компании Боричук Сергей. Начинаем наш регулярный осмотр основных валютных и не валютных активов, которые предлагает наша компания для торгов. Не затягивая слишком далеко переходим сразу к дневному таймфрейму евро доллар Итак, евро доллар похоже начал разворот как вы помните мы обсуждали такую вот возможность да у нас с вами сформировался на вершине рынка расширяющийся диагональный треугольник который, согласно классике подлоум, представляет из себя четко разворотную конфигурацию. Прорыв э, линии скользящей средней и тестирование 38,2 – один из сильнейших уровней поддержки сопротивления, о которых мы с вами также говорили в прошлый раз. Сейчас мы наблюдаем именно процесс тестирования. Что это нам дает? С моей точки зрения, сейчас, возможно, формируется короткий сигнал на дневном таймфрейме, который закончится сегодня или завтра. С моей точки зрения, это уровень э, немножко ниже вот этой вот растущей свечи, то есть это ниже чем 1.3150, где-то короткий сигнал э, со стопом выше уровень 1.3220, или же выше уровня 1.3250. Достаточно интересная ситуация на рынке. Говорить о том, что мы ее потеряем, не хотелось бы. Да, ребята, не забываем, у нас осень, у нас сентябрь, и уже совсем-совсем скоро, с одной стороны война на носу, с другой стороны заседание ФРС, что может укрепить доллар, ну и, соответственно, погнать наш с вами обсуждаемый актив вниз. Поэтому, друзья мои, те, кто торгует, торгуют на евро и э, не боятся дневного таймфрейма, сейчас как раз очень интересный момент на рынке э, – формирование короткого сигнала. Опять же, я хочу вам напомнить, что короткий сигнал формируется с моей точки зрения. Да, и я считаю, что актив будет двигаться вниз дальше. Но при этом я не призываю вас открывать короткие позиции, а просто выражаю свое личное мнение – и, соответственно, если вы к нему прислушиваетесь, вы согласно своей торговой системе можете искать также короткие сигналы. Это не более чем. И что у нас ждет дальше? Да? Значит, ближайшая поддержка в случае выхода из э, зоны тестирования да, у нас с вами будет 1.30 1.30, ребята. Да? И дальше... Я скептически отношусь к 50% уровнем коррекции. И нас с вами дальше ждет 61,8. Это 1,3020. И где-то до зоны 1,2970. То есть вот до вот этой вот зоны. Соответственно, мы можем говорить о фиксации прибыли на 120-130 пунктов. Обращаю внимание, я делаю анализ на четырехзначных котировках. 120-130 пунктов, но возможно при закрытии, частичное при закрытии позиции или временное сокращение при прохождении ценой 40 пунктов, если вы серьезно относитесь к уровню коррекции 50%. Поэтому евро-доллар мы с вами наблюдаем, он для нас очень интересный и очень перспективный актив. Внутри дня у нас с вами, как вы видите, Восходящий тренд закончился. При любых раскладах мы уже его не можем говорить о том, что он не закончился. Но вот оценка размаха нисходящего тренда, как видите, было несколько, как бы это сказать, приуменьшена, что ли. Получается вот такая вот, ребята, картина. Вполне может быть, что у нас сформировался вот здесь вот... Еще один нисходящий тренд. Вполне может быть. Впрочем, посмотрите, насколько было интенсивное снижение. Достигнут один из уровней, которые мы проводили наперед. У нас с вами по евро уже достаточно мощная сетка уровней. Мы их наблюдаем уже очень положительный период. И фактически нет никакой необходимости их перестраивать. Особенно в местах, где они немножко сужены, да? Но, друзья мои, после вот столь интенсивного снижения, Кришно будет не оценить возможность коррекционных каких-то, да, решений. Вот как пример, посмотрите, 38,2 совпадает с одним из наших уровней. То же самое происходит с 23,6. Поэтому коррекционную сеточку мы пока продолжаем наблюдать. Но хочу обратить ваше внимание и еще на один момент смотрите да мы видели с какой скорость ушло снижение после чего произошло резкое ускорение данного процесса пропускать с моей точки зрения такой факт тоже не стоит у нас с вами появляется вот такая вот линия ускорения вот она да, я думаю что ее видно она достаточно близко с этой вот коррекционной линии. И сейчас происходит тестирование данной линии. При этом прошел вот какой-то тест уровня 1.32.0. Да, совпавший с тестированием старого, старой линии канала, и цена попыталась уйти вниз в линию индикатора, но, как видите, вернувшись обратно. Кстати, хочу заметить, что у основания рынка это что-то типа взлетающего дракона. Ребята, достаточно не кислый э, восходящий сигнал. Поэтому очень важно сейчас отнаблюдать данную ситуацию на рынке. И, соответственно, внутри дня у нас с вами... Ребята, давайте ближе глянем на рынок. Внутри дня у нас с вами... Что есть еще, посмотрите, два, вернее даже три последовательно восходящих минимума, давайте мы тоже их отфиксируем, вот эта вот линия нам пригодится при внутридневном анализе, про отбой от линии ускорения, прорыв линии индикатора ребята, и прорыв вот этого минимума, дает нам какие-то сигналы в короткую сторону внутри дня. Но, ребята, в таком случае у нас вот буквально здесь 10 пунктов расстояния. Другими словами, сейчас внутри дня на 4-часовом таймфрейме торговать достаточно мало перспективно. Уже самое, здесь у нас, смотрите, идет определенная консолидация. Много линий и уровней. Поэтому торговля вверх также мало перспективна. Чему это я веду? К тому, ребята, что. Прорыв линии индикатора дает нам с вами в лучшем случае 20 пунктов. В лучшем случае. Давайте за заложимся еще чуточку на то, что цена выйдет. Надо выйти немножко раньше, чем уровень будет. Да? Стоп побольше поставить. А, мне очень интересно торговать сейчас внутри три дня на евро. Лучше всего дождаться ухода цены ниже вот этого минимума. Или, конечно же, в случае, если цена будет ниже линии индикатора и будут хорошие торговые сигналы, попытаться войти на упреждение с повышением риска. То есть, если на дневном таймфрейме я говорил о том, что цена сейчас формирует короткий торговый сигнал, который может сформироваться сегодня или завтра, то внутри дня нас... И отрицательный, и положительный сценарий, я имею в виду и сценарий роста актива, и сценарий падения актива, представляет из себя э, фактически равновероятные сценарии. И при этом достаточно сложно говорить о том, куда цена скорее всего пойдет и где приостановится. Нам с вами необходимо дождаться вот выхода из вот этой консолидационной зоны, или другими словами прорыва вот этой вот дополнительной линии тренда, перед этим конечно же линию ускорения. И тогда работаем вверх до уровня 38,2. Или, если говорить в пунктах, это 1.32,15. Извините, 1.32,35. Или же ухода ниже уровня 1.31.50. Может быть даже ниже 1.31.30. Хотя я бы, конечно, столько не ждал. И вот тогда у нас с вами могут быть какие-то цели порядка 130 110-130 пунктов вниз. Конечно, возможно, при закрытии позиции на уровне 1.30 1.20 Вот как мне видится евро-доллар Так Германия навоевалась уже Сегодня будет Мария Драги Ну, ребята, дело в том, что по поводу Марио Драги На сегодняшний день Евро находится в настолько нестабильном или даже нестационарном состоянии, что любая неосторожная фраза э, евро бросает очень сильно. Э, в то же время э, я не считаю, что будет сильное движение по одной простой причине. Марио Драги должен быть очень и очень аккуратный по двум причинам. Во-первых, сейчас перманентный кризис Виталия обострился. Во-вторых, э, впереди выступление Вернее, комментарий да, по заседанию ФОНК И что там произойдет, что, что будет объявляться, пока никто не знает. Поэтому я думаю, что, во-первых, выступление Марио будет очень и очень эм, выдержано нейтрально. Может быть нейтрально положительным. Соответственно, скорее всего, сегодня будет некое укрепление евро, но при этом, при этом э, не будет очень высокой волатильности. Скорее всего, будет просто всплеск активности вверх и возврат цены э, к э, начальному торговому диапазону, который будет сегодня задан, вернее, уже, наверное, задан там, с 10 до 16, когда он будет задан. Где-то вот так. Э, ну, а насчет Германии... Наво Навоевалась уже, говорить сложно. А... Германии нужны сильные политические решения и желательно победные решения. Как вы знаете, госпожа Меркель сейчас на грани тоже проигрыша выборов земские как там у них советы, не советы, как она там называется. В общем, местные выборы, они фактически проиграли по всем крупным землям, и проблема теперь у них будет пройти в Верхнюю палату. Если получить от э, Америки гарантии быстрого, быстрого решения проблемы, которые они пытаются решить, и задекларировать участие, не участвуя даже а кроме того, примазаться просто к победе, то, то это будет ей только на пользу. А, конечно, должна победить. Дело в том, что это один из тех редких случаев, когда мировой капитал заинтересован в победе Меркель ради одной простой причины, чтобы не менять внешнюю политику. Сейчас все четко и все понятно. Что ждать от Германии, от Бундесбанка? Его отношение к э, долгу Греции, долгу Италии, долгу Кипра. Приход полярного лидера к власти э, приведет к тому, что на рынке будет ну, просто непонятно что. С одной стороны они должны Германии, с другой стороны приходят люди, которые пришли вместо тех, которые раздавали долги. Но в то же время забрать долг нет, потому что отдав... нельзя, потому что отдавать нечего. И представьте, вот такие вот колебания, да, что и как, как поведет себя правительство. Очень сильно не устроит ни Евросоюз, ни Федеральную резервную систему США, ни Америку, ни Центробанк Европы. Что, конечно же, приведет к тому, что... Ну, в общем, Германию будет... Меркель будет поддерживать все политическое и экономическое сообщество мира. Это факт. В общем, мы же сейчас находимся в достаточно сложной ситуации, ребята. И все же я считаю, что как минимум до выступления комментариев э -э, председателя ФРС сильных движений на рынке не будет. А вот во время его комментария может произойти все, что угодно. Но вернемся к нашему техническому прогнозу. Я как последовательный технарь говорю, что ДОУ был прав, утверждая, э -э, цена учитывает все. В том числе учитывает и проблемы с Меркель, и проблемы с Италией, Испанией и так дальше, включая Кипр, и американское желание помахать кулаками на Дальнем Востоке. Кстати, еще два слова по поводу Дальнего Востока, извините, Ближнего Востока. Не все там так просто, да, не вмешательство Америки сейчас сирийские проблемы, развязывает руки Ирану в их, в, их, в их атомной программе. А это не нравится ни Израилю. Ни Америки, ни Евросоюзу. Сейчас очень интересный момент: это лакмусовый кусочек на вопрос, остается ли Америка супергосударством в мире или уже начинает сдавать активы. Сидеть на заборе неудобно. Согласен, Анатолий, на забор. Так для этого есть да, много разных активов. И для этого есть определенные возможности маневрировать таймфреймом, тайм да, уйти на более высокий таймфрейм, пожалуйста, у нас есть перспективы на короткую торговлю. Или уйти даже на те же самые часовые или даже 15-минутные таймфреймы, и там вполне можно поискать что-то другое. Слава богу, что рынок форекс это 24 часа в сутки, и любой таймфрейм от 15 минут, даже от 5 минут и выше на МТ-4, и от э, фактически любого другого таймфрейма, который только вам хочется, в МТ-5, который наша компания также представляет. Но идем дальше. Итак, следующий актив это британский фунт. Сразу хочу обратить ваше внимание на некую разницу между динамикой британского фунта и американского доллара. Посмотрите еще раз. Если у нас в, Америка... в евро-долларе, фактически мы просто спокойненько сползли вниз, то на британском фунте произошло такое же сползание, после чего цена восстановилась. А в чем причина? А причина очень проста. С коалиции против Сирии Британия вышла. Вот и все. Поэтому на момент выхода был более интересен на патриотизме, на ощущение собственной важности, ну и так далее. То есть британский фунт в тот момент стал более интересен, чем американский доллар. Вот вам напрямую и результат. Кстати, хочу обратить внимание, что вот идея о том, что возможно формируется голова-плечи, они себя не совсем оправдали, как видите. У нас с вами даже там совсем не оправдали. Фигура вот эта вот явно будет не голова-плечи, даже если она сейчас активненько начнет разворачиваться. Но в то же время Никто не отменяет такое понятие, как удавшийся размах. И поверьте мне, если Америка начнет боевые действия, то британский фунт попадет вниз, так же как и евро, и швейцарский франк, и все, что торгуется против американского доллара. В отличие от евро, британский фунт для меня сейчас менее интересен, потому что макроэкономически и политически мы смотрим вниз, технически на текущий момент фунт укрепляется. Это не есть хорошо. Я не знаю, может быть, внутри дня можно будет попытаться вот это вот расстояние, а это 70, почти 80, даже 85 пунктов, можно попытаться забрать. Но здесь надо будет очень аккуратно рассчитывать свои финансовые возможности, так же, как и возможности по торговле по времени, чтобы не войти в позицию за несколько часов до того, как начнется военное присутствие э, в Сирии. Соответственно, необходимо обращать внимание на поток новостей из Америки по поводу решения Конгресса США по участию войск США в Сирии. Но это будет не сегодня, не завтра, да, поэтому, в принципе, внутри дня работать можно как на снижение, так и на повышение. Хочу обратить ваше внимание, что сейчас торгового сигнала длинного я не наблюдаю. Сейчас идет просто отбой от уровня 1.562.0. Ну, впрочем, можно попытаться поставить длинный ордер на 1,56-51. Это внутри дня, да, ребята, и побивать за 60 пунктов. Ну а также ожидать пробоя уровня, тестирования линии индикатора, прорыва линии индикатора. И в таком случае, внутри дня, ну это скорее всего будет завтра, во второй половине дня или в понедельник, попытаться поработать вниз до 26 с такой тихонькой надеждой на уровень 38,2 или 1,53, что-то там с чем-то сейчас. 54,2.0. Вот где-то сюда. Не забываем вот об этой поддержке. Пусть она и не стала поддержкой для еще одного плеча, но она остается актуальной. Может быть мы ее чуточку подрисуем там как-то ближе к неудавшемуся размаху. Но принципиально ничего не меняется. Поэтому британский фунт Дневной таймфрейм мы отправляем с вами на, на наблюдение. Он не очень интересен на дне для торгов. Внутри дня. Внутри дня, ребята, у нас с вами пока еще все остается в рамках наших с вами построений. Вот наша с вами линия тренда, которую мы с вами строили раньше. Конечно, ее немного, чуточку надо подправить. Вот она. На текущий момент она уже подтверждена полностью. Я ее сделаю уже так и выделю ее, с вашего позволения. Вот она. Что у нас дальше, да, ребята? Вот мелкое ускорение. При этом в виде клина. Ребята, как вы знаете, клинья обычно прорывается в сторону формирования. Прорывление клина, прорывление индикатора, прорыв уровня. Ребята, это будет что-то зигзагообразное. <coughs> Приношу свои извинения, что-то горло <coughs> село. Соответственно, у нас с вами есть высота фигуры. Вот она. Потенциальный прорыв. А также можно говорить, что это у нас фигура в виде или будущего зигзага, или это у нас флаг, неважно. Смотрите, вот эта линия ускорения, вот она, выступает как отсечением высоты древка. Ну, правда, в данном случае, да, у нас древка будет совпадать с высотой фигуры, поэтому ну, не приходится об этом говорить, но не забываем об этом. Соответственно, вот наши с вами цели. Прорыв линии тренда открывает нам возможность торгов вниз на 120 пункта по британскому фунту на, дневном, на внутридневном таймфрейме. Есть два Уровня поддержки. По большому счету их даже три Вот еще вот этот вот уровень. А вот его цена раньше видела. да Поэтому его тоже не сбрасываем со счетов. 1,5420. Ну вот, собственно говоря, и все наши с вами расклады. Поэтому можно попытаться работать в британский фунт вниз. А в случае же прорыва локального экстремума. Вот он. 1,5445. Мы с вами можем говорить о торгах до локального максимума. Это 60 пунктов с перспективой до следующей линии тренда. То есть, извините, с перспективой до линии канала, которая ограничена, я имею в виду, ограничена перспектива 1,5840, 1,5880. Вот эти два уровня. Поэтому британский фунт... На текущий момент времени, повторюсь, на дневном таймфрейме скорее нам интересен для того, чтобы посадить, посидеть на заборе. Но, как говорил и не писал наш коллега, да, на заборе сидеть очень неинтересно. Поэтому внутри дня у нас с вами вот-вот появляются какие-то достаточно перспективные сигналы на британском фунте, и мы сможем их наблюдать, ну и с ними работать дальше. Так, ребята... Сегодня процентная ставка в 15.00. Да, есть такое дело. Поэтому не забудьте за несколько минут или уйти с рынка, или подтянуть стопы поближе. Вот. Но прогноз по процентным ставкам без изменений. Поэтому если будет волатильность, то она будет временная. Так, ребята. Дальше. Следующий актив. Доллар-иена. У нас с вами цена сделала попытку уйти из наших предыдущих графических построений, говорить о том, что у нас с вами все пропало до да, преждевременно, тем более, что мы видели с вами перспективы как роста, так и падения, и говорили не один раз о том, что политически, политически актив, скорее всего, настроен на рост. Кто в это верил? На текущий момент находится в позиции, поскольку торговый сигнал наступил вот здесь вот, на вот этом экстремуме. А в то же время, да, если вы не вошли в позицию, но мы оцениваем ее перспективу, стоит дождаться, целесообразно дождаться тестирования уровня, возможно отбой до линии индикатора и здесь формирование длинного сигнала. Ребята, как вы видите. На дневном таймфрейме у нас с вами есть цели, есть направление движения, поэтому можно пробовать работать. Обратите внимание на потенциал снижения. Прорыв линии индикатора, прорыв уровня, прорыв еще одного уровня, прорыв расширяющейся фигуры, поддержки для расширяющейся фигуры. То есть достаточно сложный процесс. И нежелание японского правительства запускать Снижение иены, вернее, снижение актива валютной пары или удорожание иены. Поэтому мы можем все-таки говорить о дальнейшем ее снижении. И у нас с вами есть уже ориентиры. Это 101.30, 101, 101.70. Они у нас с вами отрисованы, и мы можем с ними работать. И, ребята, только не забываем о том, что у нас есть уровень... Сильный психологический уровень, это соточка, где-то вот он здесь. Вот он, да, вот этот уровень. И любые построения э, на рост могут исходить только из логики прорыва уровня. Например, мы, конечно, можем идти наперед у индикатора, вот здесь, вот, да, в попытках опередить прорыв. Или уже строить торговые системы, например, устанавливая ордер выше текущего максимума. Ну, с целью мы уже говорили, да, 100 пунктов, 300 пунктов, да, и, и даже вплоть там до 500, но ну, это уже очень такая отдаленная перспектива. Поэтому Ена, с моей точки зрения, все же более перспективно на рост, чем на падение сейчас. Внутри дня, ребята, Ена сейчас сформировала вот такую вот графическую фигурку. Я думаю, мне не надо вам объяснять, видно, да, что это то ли, то ли вот такой вот флаг, или как бы его назвать, такая вот неоднозначная консолидация, да, а это значит и дальше вот посмотрите, последняя свеча, вот она, это Длинноногий рикша говорит о, о, как сказать, о равновесии на рынке. Поэтому внутри дня сейчас торгового сигнала нет. Но, ребята, это был стремительный взлет, чтобы не говорить больше, да? Вот он взлет. Поэтому, друзья мои, прорыв линии индикатора. Откроет нам с вами решение торговать до 23,6. Внутри дня можно попытаться забрать. Это где-то порядка будет 20-30 пунктов. С дальнейшей перспективой на 58-60 пунктов. До максимума. Вот этого вот максимума. После чего необходимо будет тщательно взвесить свои решения и вполне может быть, что цена все же развернется и пойдет вверх. То есть, с точки зрения внутридневной торговли, до прорыва вот этого минимума 99.55 и вот этого максимума 110, 1,2,0,10, да, ребята? Говорить о какой-либо торговле попросту не приходится. И если у вас будут генерироваться короткие или длинные сигналы, то торговать их, ребята, надо только при прорыве вот этих вот двух диапазонов. Вернее, этого диапазона с уровнями, которых бля, я только что назвал. Повторюсь, это уровень 99.50 и уровень 1.0010. Вот это вот на сегодняшний день мертвый диапазон для торгов. Так. В случае удара по Сирии Куда может двинуться эта пара Мы с вами прошлись по трем парам Ребята Значит, если коротко да, В случае удара по Сирии Евро-доллар вниз Британский фунт-доллар вниз Что там у нас и иена Доллар и иена вверх Движение где-то порядка, наверное, 100 пунктов в течение 20-30 минут. Это мой опыт, личный опыт а, боевых действий. Ирак, там буря в пустыне, боевых действий, что то у нас еще было, я уже не помню. А, освобождение Кувейта, там, ну, в общем, было несколько войнушек, которые а, проводила Америка в этом регионе. И в момент удара это укрепление актива на порядка 100 пунктов. Если война будет затяжная, дальше все будет наоборот. Как только у нас будут э, какие-то плохие новости, сразу же начнется ослабевание доллара и, соответственно, еврофунт вверх и иена вниз. Дальше, ребята, франк. Кстати, то же самое и касается франка, что и иены. Значит, смотрите, ребята, цена остается в рамках графического построения. И на текущий момент она нам делает такой небольшой подарок, как попытку сформировать линию нисходящего тренда. Потому что все то, что здесь вот было построено, это было просто падение с какими-то нерегулярными коррекциями. Вот у нас попытка строить, построить трендовую линию. Сейчас я ее строить пока не буду. А. Экстремум не сформировался. Б. Эта линия близко к текущей вот линии, которая оценивает коррекционные уровни, пусть она так и остается. Хочу обратить внимание на то, что э, наше с вами видение рынка за прошлую неделю оказалось верным, цена отработала то, что ей предписывалось, конечно, это я говорю в кавычках. Вот. И сейчас мы находимся в момент э, тестирования уровня 38,2, что в свою очередь, что в свою очередь говорит о том, что возможно коррекционное движение, как минимум до скользящей средней. Это 50-60 пунктов. С перспективой ее прорыва и движения до э, уровня 23.6, или это уровень 0.92.87 0,9320, Вот этот вот уровень. Дальше говорить не приходится, ребята, но счетом того, что мы будем прорывать линию если будем, конечно, прорывать линию индикатора, то этого как раз движения хватит нам до нашей следующей встречи. А в то же время, да, в случае продолжения укрепления доллара мы увидим, что цена окажется выше уровня 38,2. И у нас находится в перспективе после прорыва вот этой линии тренда, ну или как бы ее назвать, но это не будет линия тренда, но вот этой вот линии да, все равно здесь экстремум должен быть этой вот линии. Или просто уровня, конечно, 0.9380. У нас с вами открывается перспектива 61.8 или попросту 0.9520. Вот этот вот наш уровень. Как вы знаете, я уже говорил, я к 50-процентным коррекционным уровням отношусь с некоторой долей скептицизма. Хотя в нашем случае, да, было видно, что вот здесь вот и здесь вот их цена видела. Ну, зато здесь она ходила, как хотела. Поэтому, ребята, повторюсь, прорыв линии индикатора откроет перспективу в 50 пунктов снижения. Ну, или же прорыв уровня 38,2 подкрывает нам с вами перспективу до роста, до уровня 0,9620. Хочу, кстати, хочу обратить внимание, что вот конфигурация, которая сейчас на рынке, а с моей точки зрения, да, есть началом коррекции вот этого движения. Поэтому если сегодня цена закроется вот в том виде, в котором она сейчас находится, да, я имею в виду, у нас будет ярко выраженная верхняя тень то э, можно пытаться забрать и коррекционное движение вниз до линии индикатора. Это 30-40 пунктов, хотя, конечно, для внутридневной торговли это не очень интересно. Внутри дня у нас, конечно, к сожалению, но картинка сдвинулась. Да, ребята? У нас с вами появилась вот такая вот линия. Вот она линия замедления, да? и фактически на экране у нас с вами что-то вроде, ну, это нельзя назвать, к сожалению, складским метром, но явно мы наблюдаем последовательный прорыв и сформированы некая восходящая тенденция. Говорить о том, что этот тренд, конечно, просто не приходится, но идет тестирование уровня. Цена фактически сейчас находится в плоском движении. Возможно, это элемент ромба на более мелком таймфрейме. Я не буду переходить на час, чтобы его смотреть. Но, ребята, вот это сейчас похоже на консолидацию. И здесь сейчас вполне может быть, что сформируется при вот этой вот тени вообще или проникновение за линии, да, или даже поглощение. То есть что-то разворотное. Поэтому, друзья мои, здесь надо хорошенько наблюдать. И в случае прорыва вот этой вот нижней линии вот этой вот нижней линии и линии индикатора можно попытаться заработать вот эти вот 60 пунктов на падение. Но опять же не забывайте, да, что глобально данный актив склонен к росту. Это однозначно. Поэтому вот внутридневное колебание, ну это естественный процесс да, на, на вот этот вот взлет, коррекция вот этого взлета. Кстати, если среди вас есть любители Волнового анализа, с моей точки зрения, вот, но ну, это с моей, я не есть волновик, я есть последовательный критик его, но с точки зрения теории, насколько я ее понимаю, ребят, вот это вот была первая волна, это вторая, сейчас идет третья пятиволновка. Соответственно, если начнется коррекция, например, вот посмотрите, здесь может быть головоплечь, может, еще может быть сложная растянутая четвертая волна. Может и будет это вот телепаться в каком-то диапазоне до принятия решения Конгресса. А потом выстрел вверх или выстрел вниз по цене. Но это вопрос более отдаленный. То есть на текущий момент я не вижу перспективы роста актива в ближайшем будущем. Прорыв уровня 23.6 открывает нам гамму целей вниз. Вот, они достаточно близко совпадают с построенными уровнями раньше, поэтому я, с вашего позволения, чтобы не захоращивать график, удалю. Да? Но, конечно же, прорыв от этого максимума, ребята, и получение торгового сигнала открывает нам перспективу на рост 50 пунктов. Цели у нас обозначены. Будем наблюдать. Актив неоднозначной трактовки, достаточно неоднородный, но работать с ним внутри дня сейчас можно будет. Так, что у нас с комментариями? Пока ничего. Следующий сигнал, ой, следующий актив... Евро-франк дневной таймфрейм. Цена находится в границах предыдущих наших графических построений. Достаточно сильно укрепилась. И похоже, что склоняется к нашему, нашему сценарию роста. По самой своей структуре евро-франка. Да, евро является более тяжелой валютой, франк более динамической валютой. Поэтому хорошие новости по еврозоне укрепляют данный актив сильно и плохие новости по Швейцарии укрепляют данный актив сильно хорошие новости по Швейцарии мало сказываются на динамике актива, поскольку франк намного слабее, чем евро по объему Но и отрицательные новости, новости по евро также сильно сказываются на активе то есть у нас ведущим активом является евро. Все, что по нем, так активно на него и реагирует. Но усилителем, да, является франк. Если, если там новость плохая. Так. К графическим построением. Сценарий роста, как и сценарий падения, остаются приблизительно такие же, как и были. Но поскольку цена сейчас устремляется вверх, давайте еще посмотрим какой-то из уровней, потому что где-то он делся. Здесь уровень. Здесь вот у нас явно с вами да есть серия уровней. Вот, ребята, эти два уровня, на которые цена будет опираться. Соответственно, давайте чуточку подкорректируемся в построении. Вот возможен сценарий э, роста, даже вот так вот наверное будет более корректно, да? ну а сценарий падения остается таким же как и был в случае если цена начнет двигаться. Вниз за одним исключением подкорректируем немножко линию поддержки, она фактически стала параллельно да, линии тренда. А, в принципе, ее можно немножко приподнять. Пусть они совпадают, да? Вот, вот так вот. Как-то. Не нравится мне эти построения. О! Вот скорее вот так вот, да, ребята? Так. Тогда вот наш треугольник. Но все остальное остается в силе. Смещаем построение. Но, конечно, это будет в том случае, если цена решит решит в кавычках, все-таки вернуться обратно. Треугольник большой, размах большой, точка 1, точка 2. Вот наши с вами цели уже выделены. Актив не может принести нам особенных неожиданностей по графическому анализу. Ребята, прорывы уровней, вернее, прорыв бедер треугольника есть торговыми сигналами. Сценарии и уровни мы отрисовали. Кто работает с данным активом, я думаю, что он его знает хорошо и никаких проблем не возникнет. Внутри дня у нас конечно данное построение совсем сместилось вот наша сейчас с вами линия и вот наша с вами линия получился вот такой вот вытянутый треугольник рост коррекция Актив сейчас находится, ребята, в коррекционной фазе последнего роста. Вот он, да, я думаю, что его видно хорошо здесь. Масштаб подобрать сложно только. Да, вот наше движение. Ребята, тестирование уровня, который цена прорвала. Снизу вверх. Отбой от него даже, вернее, да позволит на вами торговать до уровня бедра, а может быть даже и выше, но это 25 пунктов, если вы торгуете на более мелком, чем 4 часа таймфрейме, есть зачем побегать. В принципе, можно попытаться подождать, чтобы цена дошла до линии индикатора и от нее попытаться что-то сделать в длинную сторону. Но реально на текущий момент торговать в длинную сторону уже поздно а коротко до прорыва линии индикатора не приходится. В то же время хочу обратить ваше внимание на то, что сам актив из-за того, что он кросс, да еще кросс экономик сильно интегрированных между собой, достаточно технически волатилен и в то же время технически является, как бы правильно сказать, флетовым. Поэтому он очень хорошо отрабатывает уровни. Ребята, посмотрите, как ну, да, вот, хорошо видно, что он работает по уровням. Фактически, кто знаком с усредняловкой, да, кто предпочитает торговать, усредняясь там, или выстраивая э, ордерные сетки, то этот актив очень и очень хорошо в последнее время к ним подходит правда, конечно, вот этот взлет да, был достаточно резким и при, э, если вы работаете на очень мелких таймфреймах, то эти сетки сейчас могут быть убыточны но в то же время, еще раз повторюсь, актив очень интересный, его стоит наблюдать и при прорыве линии индикатора можно торговать вниз так, австралиец вопросов пока нет австралиец, ребят австралиец дневной таймфрейм Скажу сразу, я на него рассчитывал больше. Я думал, что вот этот вот прорыв после теста линии тренда вот этот и будет сигналом успеха, да, сигналом начала дальнейшего падения. Нет, не случилось. Поэтому немножко скорректируемся. Вот. У нас с вами точка 1, точка 2, точка 3, точка 4, уже точка 5. То есть мы вошли в коррекцию последовательно снижающихся размахов. а В принципе, высота фигурки, да, она не меняется точки 1, точки 2. Все то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, остается в силе. Вот наша цель. Ребята, но в данном случае из-за того, что прорыва не произошло, я вот ранее рассчитанный, я уже не помню, где мы здесь рассчитывали вот эту вот высоту, я склонен к мысли к тому, что она уже просто не актуальна вообще. А поэтому давайте вот этот расчет удалим. Ну и соответственно, вот этот вот уровень, который базировался на расчете, да, ребята, он нам тоже откровенно не нужен. Вот как подкорректированный выглядит график, все остальное четко, предельно ясно, да, прорыв, если он произойдет линии, вот это не обольщайтесь, да, это не линия тренда, ребята, это FIBA, вот, на сеточка, поэтому прорыв бедра верхнего, прорыв уровня 23.6 и прорыв уровня 0.9320. Открывает нам с вами цель до уровня 0.9560, это 200 пунктов. Но, ребята, советую аппетиты приуменьшить. потому что вот есть коррекционный уровень 38.2. Но это 160 пунктов, ребята, да? Я думаю, что можно побегать вот это расстояние, попытаться отобрать. Тем более, посмотреть, посмотрите, вот при последнем падении в этом диапазоне ничего неожиданного не было. То есть рост актива выше уровня. 0.9320 позволит нам с вами поднять земли, с австралийской земли, богатой на полезные ископаемые, где-то порядка, там, сколько? 180 пунктов. В случае же, если цена развернется, прорыв средней линии треугольника, видите да, прорыв поддержки старого тренда, то есть цена вернется тренд прорыв линии индикатора прорыв бедра треугольника и прорыв основания открывает нам с вами ребята перспективы очень даже заманчивые. это 320 пунктов при внутридневной дневной торговли а счетом того что прорыв произойдет подальше где-то вот здесь вот да ему надо дойти сюда цене то можно попытаться при внутридневной дневной торговли забрать сначала 50 60 пунктов на этом размахе, ребята, это очень большое расстояние. Это почти 100 пунктов внутри дня. Вот забрать вот это расстояние. Да? А потом уже добирать все, что у нас есть. Поэтому смотрите, ребята, внутридневной... Ой, извините, что я внутридневной? Дневной таймфрейм нам с вами готовить подарок в виде 400 пунктов снижения или 100 пунктов роста. Поэтому австралиец очень перспективный инструмент и пожалуйста если вы с ним работали мне не надо вас убеждать да это очень интересный перспективный инструмент если вы с ним не работали обратите на него пристальное внимание в дальнейшем внутри дня внутри дня мы сейчас наблюдаем к сожалению ярко выраженное флетовое но очень широкое флетовое движение вот он Можно попытаться вот здесь вот построить вот такую вот линию, ребят. Как видите, трижды она уже срабатывала. Но это по большому счету будет вот тот треугольник, о котором мы с вами говорили, но только несоизмеримых масштабов для данного таймфрейма. Соответственно, прорыв линии. И уход цены ниже индикатора позволит нам с вами торговать от рассчитанных уровней до рассчитанных уровней. 40-50 пунктов у нас с вами размах. То есть австралийский доллар остается интересный и для внутридневной торговли. Прорыв верхней части бедра треугольника. Открывает нас с вами опять же да, там 33 пункта. 30 пунктов. Торговать достаточно сложно будет на 4 часовом таймфрейме. Но перспективы будут очень интересные. Поэтому вполне возможно, что вы перейдете на внутридневную торговлю. Поэтому австралиец нам сейчас интересен на любом таймфрейме, с которым вы привыкли работать. Дальше. Новозеландский доллар. Новозеландский доллар, ну, хотелось бы так сказать, да, попытался в кавычках реализовать наш предыдущий сценарий. Вот здесь вот мы о нем говорили. Но, увы и ах, к сожалению, прогноз абсолютно не состоялся. То есть, да, был прорыв. Прорыв. Но тест линии, на которую мы, я опирался и рассчитывал, что ее цена пробьет, состоялся неудачно, и цена не прорвала. Был вот единственная проба пера, заброс, после чего цена вернулась по внутрь. Актуальность сценария роста остается. Актуальность сценария снижения остается. С той только разницей, что мы его немножечко переиграем. Да? Теперь мы должны, друзья мои, дождаться... Возврата цены, прорыва линии тренда, уровня линии индикатора и вот этой вот линии. Я даже вот так вот сразу затрудняюсь сказать, стоит ли ее пересчитывать вот в такой вот вид. Если это так, то больно уж полученный результат становится похожим на расширяющийся треугольник. Посмотрите, вот две точки и вот две точки. Вот смотрите, что это может превратиться. А я в такие игры не играю, ребят. Я очень боюсь расширять треугольников. Они, к сожалению, непредсказуемы. Поэтому мы будем с вами говорить о торгах вниз. Исключительно в рамках прорыва вот этой вот фиолетово-пунктирной линии и так, чуточку обыграем, да. но торговать будем только в рамках расширяющейся фигуры. Вот она. С ней будем исходить в дальнейшем и расчеты цели делать и так дальше. Но это еще не один день и, соответственно, вполне может быть, что мы с вами о нем будем говорить через неделю. Сценарий роста, ребята. Фактически тот же самый, только немножко легче, более крутая фигурка получится, вот она. Прорыв линии тренда, прорыв уровня. Выглядит вот как-то пока вот так вот. Будем активно наблюдать, думать, но он менее интересен для торгов, чем австралийский доллар. Внутри дня, ребята, ну, как всегда, все не так весело, как нам бы хотелось. Вот такой вот у нас сейчас диапазон торговый. Вот он наш диапазончик, да? Попытка тестирования 0,7740. Хороший уровень, который мы явно видели раньше. Может быть, это даже не 0,7740, а 0,7720. Нет, еще вряд ли. Надо будет подумать, посмотреть. Но явно, да, это не уровень, а это определенная зона. Это определенная зона. Где-то вот так вот. Даже немножко ниже, наверное. Но зона, как видите, очень широкая. И внутри дня в ней можно вообще порезвиться, поработать и заработать. Но, ребята, вот наша зона, которую цена почему-то не хочет покидать. Будем смотреть, что дальше. Здесь явно сформированный экстремум. Грешно будет не отфиксировать его вот у нас есть потенциал снижения вот где-то так ребят но дело в том что говорить о снижении да будем только исключительно после прорыва линии индикатора линии тренда но ребята из-за таких вот размахов здесь можно хорошо работать можно хорошо работать вот Сейчас мы находимся в коррекционной фазе. Может быть это окончание коррекции? Посмотрим. Вот 30.23.6. Ну, это не 38.2, к сожалению, да? Но, друзья мои, в любом случае... В любом случае... А перспективы роста, друзья мои, можно обсуждать только после того, как здесь формируется что-то разворотное или после прорыва вот этого вот уровня 0.9730, 0.7930, да, извините. А прорыв линии индикатора и вот этого уровня открывает на самом деле торговые перспективы до линии тренда 60 пунктов, но я бы даже сказал, скорее все же к вот этой вот зоне. Это 114-120 где-то вот пунктов. Да? Почему? Ребята, да, эта линия есть, но посмотрите, как размыты консолидации. Вполне может быть, что при повторном подходе будет что-то похожее. Поэтому вот как раз в Новозеландии с дневном таймфрейме, очень перспективный, как на торги вниз, так и на торги вверх. Внутри дня, ребята, да, то, есть, то есть я, я имею в виду, внутри дня, ребята. Да, внутри дня новозеландец интересен как для работы вниз, так и для работы вверх. Следующий актив, о котором мы сегодня с вами поговорим это канадский доллар ребята канадский доллар посмотрите вверху это вот рост, вот наше ускорение то есть походится пока в рамках наших с вами графических построений я так думаю что вот эта вот высота треугольника да, который мы здесь строили цена дальше не пошла отработав где-то две трети его высоты что уже неплохо но посмотрите Думаю, что внутри дня у нас на вершине... Нет, не получилось. Я думал, что у нас на вершине будет голова-плечи. У нас на вершине просто канал, да, получился. Может быть, это двойная вершина. Ребята, вот консолидация, вот уровень, вот ее прорыв. В таком случае вот сюда вот мы можем поставить цели ну вот как-то так зона которая отрабатывалась 1 2 3 4 5 раз подряд в последний раз была не замечена поэтому вполне можно попытаться поработать здесь на прорыве минимума а на прорыве уровня с, вот цель 61.8 возможность с частичным закрытием Вот в этой вот зоне В зоне 50% Конечно вам решать Но ребята я еще раз говорю Обращаю на это внимание Да, У нас здесь еще есть ускорение Такое вот хитренькое Несущественное Актив очень интересный на дня День мы пропустили Значит что у нас по дням да, ребята, Вот здесь вот что-то вроде Такой вот головы плеч Вот его высота под фигурка может быть это откуда я ее беру тестирование да ребята вот здесь вот зоны вот этой уровня удар об индикатор или об уровень и отбой вот, может быть здесь вот такая вот петрушечка да? соответственно если это случится то прорыв вот этой вот линии линии отсечения или линии шеи дает нам с вами перспективу снижения и дает нам шанс заработать 50 пунктов. Но для дневной торговли это немного, да, но в любом случае это наши пункты. А тем более, что если начнется движение вниз, дальше у нас с вами есть внутридневные понятия, цели, уровни, и мы с ними будем работать. Поэтому канадец очень интересен на снижение. По поводу роста, ребята, сложно. Во-первых, смотрите, для роста мы должны прорвать уровень, линию и уровень вот этот вот промежуточный. И тогда у нас с вами светит 40 пунктов укрепления. Можно попробовать работать и в эту сторону, да? как говорится вам решать. Опять же вот здесь вот у нас есть потенциал вот такого вот еще ускорения. Но, ребята, если мы возьмем первая линия, это линия тренда, вторая линия, это линия ускорения, и еще вот эта линия, то вот этот такой вот расклад называется сладкий метр, и он очень часто заканчивается разворотом. Поэтому меня очень сильно не удивит, если можно сказать, я ожидаю, да, вполне ожидаю возможность того, что канадский доллар перейдет в коррекционную фазу. Чем это будет вызвано? Канадский доллар является, так говорят, да, нефтезависимым ресурсом. И в случае начала боевых действий его привлекательность существенно возрастет. С другой стороны и сила доллара американского тоже будет расти. Поэтому ну, надо наблюдать. Актив перспективный, может быть сложный, но, ребята, он есть. И перспективы техника вырисовывает неплохие. Так. Похоже на двойное дно. Это я уже что-то пропустил. Давайте-ка я гляну, где у нас двойное дно. А напишите, пожалуйста, двойное дно, э, Игорь, в каком инструменте. И мы с вами его рассмотрим. Так, пока Игорь пишет, давайте мы сейчас с вами пройдемся еще по металлам. А потом, если будет уточнение, просмотрим и вопрос, более подробно вопрос Игоря. Итак, металлы. Значит, ребята, да, посмотрите, не зря мы с вами рисовали неделю назад по вот этим вот точкам потенциал головы плечей. Очень может быть, что это уже случилось в любом случае у нас с вами есть консолидация то ли в виде головы плеч для разворота вот она и соответственно у нас с вами есть уже цель то ли симметричного треугольничка вот он и что самое главное в таком случае цель та же совпадает с просчетами вот этого вот дрелка. Другими словами, золото, как... Э, э, почему золото? Серебро, ребята, серебро, как инструмент, сейчас находится в очень интересном, перспективном состоянии. Прорыв уровня 22, 93, это 22, считайте, 90, да? А, и будет признаком того, что у нас началось движение вниз. И у нас с вами уже есть три просчитанные цели. Вот они. Ребята, напоминаю, линия канала является просто индикативной линией. Не есть чем-то очень сверхнадежным. Поэтому на нее не обращайте внимания в данном случае. Долго рассусоривать по поводу серебра не буду. Просто берем его в активное наблюдение, ребята. Серебро сейчас генерирует перспективу как на рост, так и на падение. Нам просто с вами необходимо дождаться прорыва в ту или другую сторону. Ну и, конечно же, мы с вами в целях будем ограничиваться при росте линии тренда, при падении сеткой уровней. Вот и все. Вернее, двумя уровнями. да, Вот этими. Вот. Так. Внутри дня серебром тут видно немножко лучше, если это голова, плечи, да, посмотрите, уже была попытка, но она не состоялась. В то же время, смотрите, вот это, ребята, очень сильно напоминает нам флаг, фигуру продолжения вот этого падения. Соответственно, вот наша фигура. Вот расчетная цель. Вперед и с песнями, как говорится. Да? Прорыв линии внутри дня, прорыв от этого уровня открывает нам с вами спектр целей, о которых мы с вами только что говорили. Вверх у нас с вами есть треугольник, который мы тоже с вами говорили на дневном таймфрейме. У все видите, ничего не меняется, структура та же. И та же самая цель, ребята, у нас с вами есть которая совпадает с предыдущей рассчитанной. Давайте я сейчас немножечко сужу. Ну, не так идеально, да? Ну, ладно. Так, вот наша цель. А, соответственно, много далеко бегать не надо. Вот у нас с вами есть сетка. По ней можно выстраивать. Ну, или вниз аналогично серебро у нас с вами перспективно для работы, как на дневном, так и на внутри дневном таймфрейме так, Игорь пока стесняется, наверное мы проговорили то, о чем Игорь спрашивал соответственно, идем дальше золото фактически золото отработало то, о чем мы говорили с вами раньше, ребят почему? ну Разворотная фигура, мощная Разворотная свечная конфигурация При этом мощный всплеск Я не думаю, что сейчас нам придется говорить О росте до линии э, тренда Тем более, что на самом деле Даже если произойдет рост, то оно как раз упрется в трендовую линию То есть перспективы роста До вот этого максимума у нас уже с вами нет Ну вернее, есть, она есть, но мало вероятная. В то же время Вот здесь вот на вершине Что-то похожее на удавшийся размах вернее неудавшийся размах, да, вот он, рост и вот еще соответственно прорыв данного уровня открывает нам с вами вот эту вот цель, которая совпадает с предыдущей линии канала, данная линия остается актуальной Соответственно, мы фиксируем тейк-профитом снижение вот перед этой линией. Конечно, если снижаться мы будем медленно, не овально, а вот так же, как вот здесь, вот, например, росли, да, и вот как здесь вот снижались, то а, постепенно наша цель будет отдвигаться, и в таком случае наша цель будет 1300 пунктов, то есть 2.0, ну, да, ребят? Соответственно, золото остается актуальным на снижение. То же самое можно сказать и по поводу роста. Хотя это нисходящий треугольник на вершине рынка, если вам не нравится, что это размах, да? Он все равно ориентирован на низ, но он может быть прорван и вверх. В таком случае подход до уровня, тестирование линии тренда, прорыв, тестирование линии тренда сверху вниз. Но это где-то, наверное, в лучшем, в лучшем случае неделя. Зато в таком случае... У нас с вами вот здесь, вот на прорыве, открывается перспективная цель в 4000 пунктов на золоте роста. Золото пока оно находится в консолидации, ребята. Мы активно его наблюдаем, готовы, готовы с ним работать как на рост, так и на падение. Так, внутри дня. Внутри дня. Актив прорвал линию восходящего тренда и оттестировал его, да, после чего вернулся ниже линии индикатора и сейчас консолидируется. Ребята, далеко бегать не надо, да, чтобы увидеть здесь фигуру консолидации треугольник. Вот он. Соответственно, точка 2. Точка потенциальных прорывов. А, ну вот, собственно говоря, и все. Золото развивается, да, смотрите, взрывоопасно, взрывообразно, и вверх, и вниз. Поэтому остается поставить ордера выше и просто дождаться. Дождаться результата. Так. С активами у нас все. Золотом, серебром и валютными парами. По вопросам у нас пока ничего нет. И мы с вами переходим к последнему блоку. Это индикаторы. S&P, Dow Jones и McDonald's. Итак, S&P отработал пока все наши с вами прогнозы. Я помню, как мы говорили о коррекционных уровнях. Помните, я говорю, что я скептически к нему отношусь? Вот, пожалуйста, относись, не относись. Да, в данном случае он пригодился. А сейчас идет тестирование уровня 165.71. Ну и, соответственно, да, у нас с вами в случае начала торгов вверх вот 120 пунктов это сегодняшняя цель ну или же если все печально ребята ниже 50 ставим минимум 120 пунктов профит но только наверное завтра поэтому сейчас я долго рассказывать не буду Единственное, что сейчас нарисуем линию ускорения Вот она, да. Смотрите. Первая линия, вторая линия. Если еще с этой точки нарисуется что-то небольшое третье, тогда сильный будет. Сильный обвал, сильное движение. Но пока это еще говорить рано. А сейчас, что я вижу, да? Вот еще раз повторюсь. Цена закрепилась выше скользящей средней. Вот наш уровень. Вот наша цель роста или ниже. И вот наша цель падения. Вот, вот как вижу я Макдональдс на дневном таймфрейме. Внутри дня. Внутри дня, ребята а, Картинка более размазанная в данном случае, а не более четкая. Вот конфигурация, которая похожа на перспективную звезду. Поэтому мы или откроемся гэпом вверх, ребята, и вот наша 100, аж целых 160 пунктов, но я бы все-таки притормозил вот перед этим максимумом, да? То есть это 100 пунктов за сегодняшней дневной торговли. Или же будет гэп вниз. И тогда можно поработать до линии индикатора, а может быть даже и до линии, сопротив... линии поддержки. Но для этого надо будет поставить ордер чуточку ниже этого минимума И просто отобрать одну свечу у рынка, четырехчасовую. Актив с моей точки зрения достаточно интересен для работы. При этом, конечно, графическое построение чуточку более сложное, чем на дневном таймфрейме. Ну, это логично, да? Вот. И вот наше ускорение. Вот, ребята. Посмотрите, в связи с подходом к линии ускорения, к уровню и к индикатору... Торговать ниже, ну, нет смысла. Да, по большому счету, да, если сегодня зайти и забрать 100 пунктов вниз или 100 пунктов вверх, то ради бога, как говорится, да, почему бы и нет. Так, вроде бы как все. Тут ничего непонятного, ничего сложного я не вижу. Dow Jones, ребят. Dow Jones пока отрабатывает нашу с вами коррекционную идею. Вот эту вот, да, вот она. Соответственно, вот это мы все сдвигаем. А, ну а дальше, вот доу сегодня мне не очень нравится. Хотя, смотрите, вот это очень сильно похоже на флаг. Вот этот вот. А в таком случае, друзья мои, если мы получим открытие вниз гэпом, то у нас есть с первая цель 230 пунктов. И вторая цель стараются ребята да то э, вот как-то я даже не знаю как ее правильно провести ну скажем так вот высота флага на глаз я так возьму но только мы должны с вами провести еще один уровень да вот он наш целевой уровень и пока цена не будет ниже вот этого уровня сколько там 147 23 до 147.20, торговать вниз мне бы не хотелось. Собственно говоря, вот что видится, да? что же насчет роста. Ребята, вот с ростом здесь не так красиво, как с S&P, как минимум на дневном таймфрейме, входить в рост уже поздно. Даже, собственно говоря, и цель, ближайшая цель очень близко. Вот. Поэтому рост мы пропускаем и понаблюдаем, или поработаем на рост на S&P. Поставил ордер выше, то здесь мы говорим о прорыве уровня. Или, или, или ждем. Так, на четырехчасовом таймфрейме, ребята, картинка почти один в один, как S&P, только другие масштабы, как обычно. И правда появился еще один промежуточный уровень, его тоже не надо забывать, вот он. Кстати, цена на него благосклонно реагировала не один раз видите да что же мы имеем ребята разворотная свечная конфигурация даст нам возможность поработать на 100 э, извините на 50 пунктов до линии индикатора а вверх 70 пунктов до промежуточного уровня не так вкусно как хотелось бы не так вкусно как хотелось бы вот. И еще. Вот. Ну вот как я его вижу, ребята. То есть, все-таки, Dow Jones сегодня не такой вкусный и не такой интересный, как он, как S&P. Предлагаю, если для вас он не является основным инструментом, сегодня рассматривать все-таки как основной рабочий инструмент S&P. Макдональдс, ребята, сейчас творит, я не понимаю, что достаточно сложный рынок. И хотя он как бы остается в рамках, границах наших прошлых построений, видите, с небольшими, конечно, коррекциями, здесь было через вот эту точку, но все же в границах. И это расширяющийся симметричный треугольник, то я пока промолчу. Фактически, что я хочу этим сказать? Ребята, для меня Макдонаж надо будет торговать при прорыве уровня 99 с мелочью вниз, вот сюда вот, прорыв вот этого уровня, да, вниз, или при прорыве вот этого верхнего уровня вверх, потому что вот здесь вот здесь линия и два уровня, которые будут мешать мне работать выше, вот где-то здесь. Поэтому Макдональдс для меня входит в зону торгов, если цена будет выше 96.70 и вниз, если цена будет ниже 94.00. Подозреваю, что внутри дня вряд ли мы увидим что-то ну, что другое. Здесь также расширяющаяся формация, как вы видите. Чуточку ее подправим. Ну а дальше графические построения, да, ребята? Торгуем вверх при прорыве вот этой зоны, до этой линии, вот здесь вот мы работаем. Это 190 пунктов, ну, 180 пунктов, вот это вот наше. Ну, или вниз, при прорыве минимума. Вот наша цель. Здесь очень вкусная цель. Есть вот какой-то промежуточный уровень, ребята, но поскольку он давно не задействован был, 93.50. Ну, а здесь у нас 94. Вот так вот пусть будет, да? Вот наши с вами уровни. Можно поставить ордер ниже него с частичным закрытием спустя 25 пунктов ну и целью дальше уже ого, ого, 300 пунктов или же ждать подхода цены к зоне прорыв уровней двух прорыв линии треугольника расширяющегося и работа вверх но ребята я как говорил так говорю не один раз расширяющиеся фигуры это очень неприятные фигуры в работе с ними надо быть аккуратно тщательно рассчитывать капитал ну что же, на этом у меня все. Я благодарю всех за внимание, за потраченное время. Традиционно желаю всем успешно закончить текущую неделю, хорошо отдохнуть, в воскресенье сделать новую разметку, разработать торговый план и к концу, и к концу года, года я загнул, да, и к концу следующей недели прийти на наш следующий вебинар, Мысленно сказал, что я поработал очень успешно. Всем до свидания. Спасибо за ваше внимание. С вами была компания WallTrade. И я шеф аналитики компании Сергей Боричук. До следующей встречи.